В школе есть ученики, живущие в других странах, не русскоязычных, Они владеют русским языком, но также, а может быть, даже в большей степени иностранным. Насколько эффективно для них разбирать ментал на русском языке? Имеет ли смысл рекомендовать в самостоятельной работе разбор на том языке, который у них главный сейчас? Или главный всегда тот язык, при котором формировалось ментальное тело? Значит, Здесь, коллеги, ответ мой будет вам достаточно прост как в свое время мудро сказал Владимир Иванович в смысле даль? Владимир Иванович даль. человек принадлежит той национальности на языке, которой он думает, не говорит, а думает. И чем больше я работаю с людьми и с их ментальным телом, тем в большей степени убеждаюсь, насколько он был прав. Ментал надо разбирать на языке, на том языке, на котором ты думаешь, а не там, где что-то формировалось или что-то не формировалось. Где ты проживаешь или ты не проживаешь. Спросите у человека, на каком языке ты думаешь. С этого и танцуем. На том и работаем. Только так. Потому что мысли огромнейшая подводная, подводный объем айсберга которые формируют все, то, что на поверхность выходит на любом языке. Это видимый эффект тех процессов, которые произошли на невидимом объеме. И, конечно же, нужно работать с теми ключами, с теми ментальными и вербальными и невербальными алгоритмами, которые в большей степени задействуют сознание, если оно думает на английском, литовском, латышском, киргизском, каком угодно, значит, там, белорусском или польском, да, украинском, то значит, именно так и надо разбирать, потому что это лежит в основе. Подсознание будет опираться на эти эффекты. А то, что те моменты, которые сформированы элитически, то есть, да, они в основном имеют право и доступ к ресурсу подсознания. Вот. Как вы думаете, почему огромнейшее количество наших, которые переехали туда и мигрировали, через некоторое время начинают виртуозно говорить матом? Виртуозно просто. Это вот как раз эффект. Они думают на одном языке, говорят на другом языке, и им обязательно нужен вот этот вот переводчик. Переводчик, который облегчит им огромнейшую нагрузку с подсознания, не давая возможности им выражаться своей, своей речью. когда Каждую секунду времени надо переводить на язык, на котором ты не думаешь. Это колоссальная нагрузка, коллеги, колоссальная. Даже не представляете, стресс для психики дикий. И вот матерный язык является великим расслабляющим эффектом, который и тем, и другим скажет, не парьтесь, все хорошо.